Приворот на яблоко, проводится на растущую луну, заранее подготовьте спелое наливное яблочко, остро заточенный нож, лист бумаги и ручку, ну, идеально если это будет чернильная ручка, но если нет, тогда уже такая будет. Спички и красные натуральные нитки. Выйдите на улицу, найдите безлюдное место, хорошо освещенное Луной. Такое место легче найти, когда Луна уже поднялась высоко. Очистите яблоко от кожуры, очищайте круговыми движениями вокруг яблока. Таким образом вы очищаете свою энергоинформационную оболочку от всякого мусора, то есть от обычного каждодневного негатива, ну например, кто-то испортил вам настроение, вас кто-то послал, вы кого-то послали. Дальше, напишите на бумаге имя вашего мужчины и заверните очищенное яблоко в эту бумагу с его именем внутрь. Сверток этот перевяжите красной ниткой, завязывать не надо, просто обвяжите. После этого подожгите его, и во время того, как это все будет гореть, проговорите заговор. После этого прикопайте яблоко в землю под яблони. Если нет яблони, значит любое другое плодоносное дерево. Пеплом посыпьте, соберите пепел, посыпьте порог своего избранника. Но если вам страшно или если он далеко живет, тогда просто развейте пепел по ветру.